Шоу-матч Fast Cup против Неси Валерьянку, дорогие мои друзья. Карта The Train Best of 1. Противостояние. Интересная и, надеюсь, жгучая. И, надеюсь, неоднокалиточная будет у нас сегодня на карте. Собственно, приятного просмотра зрителям. Конечно, хорошего настроения всем участникам а, данного матча. Так, и у нас сразу, прям вот сходу, да, такие тупнички от баров, да, происходят, насколько я замечаю, потому что. А немного... Немного все как-то не так выглядит Бары поменены сторонами Ну, скорее всего, глючок какой-то Произошел после поножовщины Я думаю, все изменится Во всяком случае, рестарты пройдут И все должно поменяться Ну, а там, конечно, посмотрим Пока у нас ситуация припечальнейшая Для коллектива, ну, на самом-то деле Получается для коллектива Неси валерьянку, потому что именно они Сейчас находятся в обороне Ну, здесь один АФКшничек, подарок <свят> <свят> вот тебе ха то вот этот ха стоял все это время АФК и ха хоба, под конец взял и зарезал. Нормаленько, нормаленько. Так, а вот теперь уже, уже команды разбрелись по сторонам Но, как вы знаете, на фасткапе какие-то опять настроечки подкрутили И теперь у нас периодически случаются вот такие неприятные провисания Когда бары не подгружают количество живых игроков и их э, лайфбары Но ну, ничего страшного Смотрим за пистолеткой Неси валерьянку, начинают в атаке Фасткап будут обороняться Микс фасткапа конкретнее и уже есть проход на точку Б с а, потенциально поставленной бомбой. И, в общем-то, уже не потенциально поставленной, а фактически поставленной бомбой. Начинаются перестрелки. Ну, Келлен делает что-то на самом-то деле не сильно адекватное. Перестрелка через весь верхний парапет с а, глоком в руках против USP. это прям решение максимально сурового Гнасио Вот это хэдшотище. Красиво, как было. А Далее, а что далее? Далее куча, куча, куча кровопролитий, однако дефьюз китов ни у кого нет, и походу дело задефать-то ничего не удастся, дорогие друзья. Пистолеточка, занеси валерьянку и давайте знакомиться с составами. Ниси Валерьянко, это Игнасио, чувака, как они там называются, Редан или Редан, я не знаю даже, куда правильно ставить ударение в этом слове, Ютинг, uh, uh, Уничтожение и Келен. Uh, ну и, конечно, микс с фасткапа, это МБ, Брикбазука, Трейм, миф, я без понятия, как его правильно читать, никнейм, ну, в общем, Треймом будем его называть, Трейм, просто... Дипсиньо uh, и Флюгигин Хайман. Флюгигин Хайман, замечательная штука. Если кто не знает, это такой мимасик, так сказать, из фильма. Фильм название я забыл, но вы можете просто по названию загуглить на самом деле фразу Внести в Плюгиген И все, и все станет сразу понятно. Ну, собственно, два в одного. Оборона, кстати, надо признать очень и очень круто сыграла. При этом зафорсив, как бы, да, то есть, есть частично девайсы. И ситуация один в один, где, ну, мне кажется, в явном перевесе находится Трейм, потому что дальняя дистанция, а у него в руках ФАМАС. И удается перестрелять Игнасио бесподобнейший раунд от фасткаф. Микса. Ну, действительно, очень круто. Причем очень круто сделал именно Трейм. Да, потому что, ну, собственно, я благодаря именно его действиям, раунд остался за обороной. Ну Лиха беда начала, как говорится, да, но неси валерьянку начинает в слабой стороне. Они выиграли буст по пистолетке, и при этом этот буст уже смело и достаточно быстро отдали. Но ну, теперь любые попытки и любые поползновения под дапдау, скорее всего, будут караться. Минус от флюги Хаймана, ответный от Игнасио. Далее два минуса, даже три минуса, дорогие друзья, от фасткаповцев, и счет становится 2-1. Быстро, быстро, буквально на коленке фасткаповцы своих соперников разбирают. И счет становится 2-1, где теперь уже оборона вырывается вперед. Забросила КС, играя редко. Возможно, буду чаще заходить. О, было бы здорово, Снегурочка. А почему решили КСик забросить? Поднадоело? Или или есть какие-то другие причины? Трейм, минус Игнасио. И сразу потерянный девайс в сорке, что... Как бы не сильно, в общем, на что-либо влияет Для фасткаповского микса Но скорее это минус для неси Валерьянку Потому что 4 фрага Как бы на хоть один-то Кто-нибудь что-нибудь ответит нет. Вот у нас Редановец остается последний Это почти как Редания Из а... Ведьмака из вселенной Не совсем, конечно же Прострелом попадает под Дипсинью, но теряет Очень много процентов здоровья 28 хп всего-навсего остается Удается срезать Брикбазуку но я по-прежнему пока не вижу потенциального вытаскивания а, данного раунда. Трейм у нас сейчас находится в зигзаге. Флюгиги Хайман а, чекает лестницу, чекает винт и МБ. И МБ под зеленью. Ну, собственно, на какую позицию бы не пошел наш ЧВКшнечек. А, скорее всего, его везде будут встречать. Однако минус Флюги Хайман. В зигзаге. Уже не в зигзаге, уже на нижнем парике находится Трейм. Залаз, быстрый залаз на вагон Установлена бомба Ба! Вот это поворот Минус стрейм и теперь один на один С МБ, кстати, а вот теперь уже Можно вполне себе затащить, потому что Игрок обороны не понимает Где находится ЧВКшник И это хэдшот по МБ, дорогие друзья 2-2 и Просто нереальнейший клач Один во сколько? В 3 или в 4 Я вот просто не заметил Кто сделал один из фрагов Последних вот а, неси валерьянку, когда у нас, а, собственно, чувака редан оставался в соло. Вот не, непонятно, но то ли один в четыре затащил, то ли один в три. Но при любых раскладах вещей это так или иначе зачетно, круто и красиво. Просто интерес пропал, как-то волнами то охота играть, то нет. Ну это нормальное явление, это вполне себе... Человеческая натурка такая она, да то, а Тем более еще и у девушки, да Не зря же белое сердце красавицы а, Склонна к измене и перемене, да Как, знаю, как э, ветер Вот Короче, три минуса еще В догоночку от Рюдановца Еще один минус успел сделать Я не успел увидеть кто, к сожалению Но был один минус от его тиммейта Трейм последний со снайперской винтовкой Разумеется, в позиции Сейвящегося игрока Ну, кстати, экшена не так уж много В целом в этом матче Однако, нужно признать, что моменты Порой случаются какие-то красивые Но снайпера находит АВП Не удается засейвить, более того Снайперская винтовка даже в следующий раунд не Переходит в виде трофея Поэтому это просто сказка о потерянных деньгах Как один челик купил АВП И оно просто никому не понадобилось И ему, кстати говоря, в том числе Потому что ни одного минуса Савика Сделано так и не было 3-2 Неси валерьянку, вырываются вперед И экономика у фасткаповцев Вырывается назад Форсбай Флешка, от которой Брик Базука не ослеп И так, в общем-то, и должно быть, да Сейчас, кстати, чек произошел Но ну, я не знаю, насколько результативный и правильный чек сейчас случился Флю Хайман минус Келлен И это энтри фраг при выходе на точку Б Игнасио минус Дипсинья Бомба устанавливается И игроки обороны спешно должны уже, наверное, как-то идти на ретейк и МБ, И МБ, дорогие друзья, на трофейном автомате Калашникова делает сразу два хэдшота. Вот это неждан ЧВК. ЧВК. Недолг век от того так сладок он. Минус от МБ. Ну вот так у нас, в общем-то, происходит на этой карте. Какая-то просто непонятная сумятица. Да, вот туда-сюда, туда-сюда. Сначала круто сыграл а, ЧВК Редан, Рюдан, Я без понятия. По-моему, именно как бы редан. Это вообще же что-то там анимешное. Я не знаю, там что-то ребят какие-то себе выдумали. Там ЧВК. Беда, когда анимешники начинают что-то себе выдумывать Потому что кроме как анимешники Больше ничего никто об этом не знает Вот И, собственно говоря, в этот раз МП порадовало очень круто То есть уже есть как минимум Ну еще есть Трейм, да, который тоже круто отыграл В общем, уже три игрока есть Которые прям явно выделились на фоне Шести отыгранных матч-поинтов MP минус Игнасио Там же сразу выпадает бомба на винте Ну и уничтожение уже успел пройти в торец ну, как бы сейчас ему вторец-то тут не насовали. Минус от МБ по уничтожению. И Трейм ловит Келлина, который, ну, как-то, по-моему, не сильно ожидал увидеть своего визави а, именно в этой позиции. Но когда у тебя вся команда разваливается а, по различным точкам этой карты, вполне себе можно на самом деле понимать ситуацию, что зайти к тебе могут откуда угодно. Счет 4-3. И на этот раз снова вырывается вперед. Хотя сказать сборная, но, конечно, не сборная Это микс с фасткапом Начинаются настрелы И попытка прострелить позицию в доме Кстати, хорошая на самом-то деле попытка От Флюги Хаймана, потому что а вся команда «Неси валерьянку» сейчас находится, в общем-то, в доме И, ну, скорее всего, тут надо либо отходить, либо уходить в апдаун Либо ждать аркады какой-то, если, конечно, таковая будет, да Ну, есть аркада какая-то, минус флюгики Хайман, минус Трейм И, вернее, минус от Трейма, минус от Дипсиньо И вот это уже, кстати, проблемный минус То есть это минус, который э отстрелил сейчас э либо апдаун, либо сотню я не успел понять Но ключевой момент, что это должно было быть звено Которое должно было сплитовать И отвлекать на себя внимание Но как вы уже можете догадаться Никто теперь внимания отвлекать не будет Придется идти в лобовую атаку В двухкратном меньшинстве Да еще я у, у одного из игроков Неси валерьянку, банально даже девайса нет Ютинг минус трейм на ответный минус по уничтожению Ютинг Ютинг не дотягивает Оставляет 22 хп дипсиньо И это пятый для фасткапа Ну пока, пока что можно сказать Пока оборона играет классический Трейн, где-то поджимая Где-то удерживая банальные Дефолтные позиции, без каких-либо Ухищрений, но на самом деле Они сейчас не сильно нужны ну, а атака пытается что-то придумывать, что, в общем-то, свойственно... Опа, здрасте. Минус сотня сразу. Минус от Брик Базуки, минус от Флюги Гехаймана и Дипсиньо. Единственный из игроков обороны, кто успел разложиться в этих перестрелках. Игнасио последний. Ну, и я даже не знаю, что здесь Игнасио сможет сделать. Заметил соперника под зигзагом. Ну... Но это был Брик Базука, который, мало того, что оказался... Ну, таким прям максимально уворотливым человеком, да, в которого попасть даже не получилось, когда он стоял. Это так, конечно, в укор игроку атаки, который в стоячую модельку не попал. Но, собственно, факт остается фактом. Брик и не промахнулся. Счет 6-3. Фасткап забирают очередной матч в этой встрече. Важный, очень важный. Нужно очень трезво оценивать э карту Трейн, что в любом случае оборона должна выигрывать много раундов. Иначе во второй половине будет просто ГГ для этой обороны. Гнасио забрал брик базуку, но при этом уже два, уже три минуса от игроков обороны, которые, ну, пока нечем контрить банально. Да, Келлинс сейчас находится в доме, его товарищ находится на скоте Б, ждет. Ждет просто выручку от своего товарища Ну, товарищ не сильно спешит Самую выручку О -о -о -о -о -о! А вот это подъехал Келлин Кстати, очень красиво Минус э, Дипсиньо, минус по Акью Твинка, но остается в соло Келлин Есть снайперская винтовка Есть э, снайперская винтовка И во вражеской команде И поэтому тут как бы Можно было ожидать дуэль снайперов Но правда, конечно, тут даже близко дуэлью это не назвать Потому что Потому что, потому что погиб игрок атаки, даже не держа в руках снайперскую винтовку. 7-3. И, дорогие друзья, конечно же, вы спросите, что будет завтра на трансляции. А завтра, да, трансляция будет 18.00 по московскому времени. Третья глава прохождения. Игры Tales from the Borderlands MB и Трейм вместе с Брик базукой просто уничтожили весь выход из сотни. Ну, вы сами все видите, как красиво звездочкой разве... развесились, хотел сказать. Разлеглись игроки. А, неси валерьянку. Шли на точку А и немножко подустали по дороге. Привет, Александр! Как у вас дела? Денис, приветствую. Дела замечательно. Спасибо, что поинтересовались. Как поживаете сами? Как ваше здоровье, как настроение Ну и все вот это вот МБ, минус со снайперской винтовки По Ютинку И это ни много ни мало, кстати говоря Хороший Хороший фраг Всегда хорошо, когда есть энтри Но плохо, когда есть размен. Это я, конечно, говорю для обороны Но это вообще применимо для любой команды Но конкретно сейчас я говорю, для команды Fast Cup очень хорошо, что есть энтрифраг, однако неси валерьянку нашли возможность разменять и убили одного из, как мне кажется, опаснейших игроков команды микс с фасткапа То есть неси валерьянку в целом этим минусом вывели себя не просто позиционно, э, вернее, ну не просто в потенциальный позиционный перевес, да, а еще и фактически скилловой, наверное, перевес Игнасинио, минус со снайперской винтовки Минус от уничтожения от Келлина Трейм последний И его излюбленная позиция в зигзаге Которую он уже, кстати, не первый раунд здесь занимает Ну ждет, ждет на вагоне оппонента своего И пока что как-то пытаются его прострелить По всей видимости, может, чекнули а, потому что слишком подозрительно Столько выстрелов со снайперской винтовки В одну и ту же позицию Причем, кстати, прострел-то попал 47 хп осталось у Трейма Но бомба при этом устанавливается Где? Нигде Игносиньо переделал Переделал, прошу прощения Передумал ставить бомбу, добежал до сайда И решил, что это все-таки не самое адекватное решение Трейм Все-таки забирает Келлина и думает, что бомба Установлена на точке Б а на самом-то деле нет, бомба установлена на споте, А, поэтому это немножечко, так сказать, лишит времени. Да, все Трейм понимает, что никакого пика не ни идти к ней он не слышит. И вот теперь уже эти пик-пик эти раздаются в его наушниках, но поздно, поздно что-либо менять. И счет становится 8-4. Пауза от команды Mix с Fast, Fast Cup, простите. И hey, привет, без меня хотели начать Абдулхамид, ну мы, получается, уже и так без вас начали Приветствуем Вы немножечко припозднились На 15 минуточек Ну у нас в целом за 15 минут получается сколько отыграли ребята 12 раундов, сейчас начнется 13 Ну минус ножи, там минус пауза Ну в целом быстрый достаточно матч Соответственно, и закончится он, ну, в любом случае довольно быстро Если, конечно, не какие-нибудь там овертаймы или что-то вроде этого Потому что с овертаймами матчи всегда начинают тянуться Потому что очень много ошибок Очень много каких-то э, таких вот неприятных моментов Связанных с э, усталостью может возникать да? То есть кто-то банально может устать И перестать стрелять на 100% Начать стрелять процентов на 80% от своего... Максимального, так сказать, скилла. Ну, пауза закончилась. Ботов никаких у команды Mix Fastcap нет. Соответственно, все игроки а, находятся на карте. И это очень-очень-очень хорошо. Ну и по экономике, там у обороны тоже все достаточно схвачено, так сказать, уверенно и вполне неплохо. Три М, Кифомас и АВП. Более чем достаточно для победы в раунде. Есть, кстати, снайперская винтовка и у атаки этой Гнасио. Ну и 4 калаша, один из которых уже был убит. Брик Базука чекает аптаун. Ну а ЧВК Редон забирает флюги Гехаймана. И попытка выхода на точку Б, в принципе, начинает уже... Реализовываться, и вот она Замечательная, замечательнейшая Я бы даже сказал, Counter-Strike 1.6, которая просто То ли не зачитала пулю То ли, я не знаю, что там получилось Ну, короче, не попал Не попал Игнасио, и из-за этого Потерялись аж целых сразу два тиммейта У Игнасио Редон минус Трейм И Брик Базука 1 на 1 Не знает пока, где находится соперник Понимает, что ему в любом случае идти в точку, и вот он, визуальный контакт Который Брик Базука Моментально выводит в победу в раунде Счет 9-4 Пауза, наверное, в какой-то степени пошла Фасткап Миксу на пользу Но, с другой стороны, я думаю, что даже И без этой паузы, там и так уже Винстрик достаточно неплохой насчитывается Я, к сожалению, не считаю Сколько раундов к ряду там взяли Фасткаповцы, но точно много но точно уже очень большое количество И во всяком случае, опять-таки, происходит то, что должно быть Я вообще бы даже нормально отнесся к счету, ну, например, 11-4 Вполне адекватный счет для карты Трейн И, как вы видите, сейчас три минуса от игроков обороны Один только контрящий от Неси Валерьянку Но зато какой Забрали Трейма и вот забрали МБ да То есть это уже погибли самые опасные, на мой взгляд, игроки обороны, повторюсь Дипсиньо минус Игнасио. Ютинк последний. По Ютинку есть весьма исчерпывающая информация. Ну, у него, к сожалению, нет девайса. Но это поправочка. Временный момент, потому что девайс он уже себе нашел. И более того, умудрился с этого девайса даже минус сделать. Пытается забрать соперника до вагоне И получает по голове от этого же самого соперника. Счет 10-4. Последний раунд. Первой половины, дорогие друзья, уже Начинается и Либо 11-4, либо 10-5, что Мне кажется, 11-4 лучше э, В плане Более естественный Ну и 10-5, естественно, ничем не хуже Для атаки, так наоборот, даже лучше Тут, конечно, так скажем Что 10-5 лучше для неси валерьянку А 11-4 лучше для фасткапа Но в целом ситуация не поменяется Так или иначе Для реалий карты трейн 3... Выиграно, все хорошо. Минус от трейма по уничтожению. И это у нас, как вы понимаете, перестрелочка на зелени, после которой остается у трейма всего один хп. МБ выигрывает перестрелку с Рюдановцем. 13 хп остается у него. Флюгиги Хайман теряет половину лайфбара, однако делает уже два минуса. И Керин последний. И его позиция, на, в общем-то, где? Да, под винтом. Под винтом, чувак, просто. Что по Next Map? Это Best of 1, поэтому по Next Map сегодня ничего, к сожалению. Келен! 40 хп! Ну, забрал MB. Добил, я бы так сказал, добил MB, потому что у него оставалось там, по-моему, что-то порядка 13, что ли, хелспоинтов. Uh, ну, выскакивание, выпрыгивание. Успел ли он заметить? Соперника за... Что вообще делает Гелен? А -а -а -а -а -а. Хороший хедшот, снайперскую винтовку даже подобрал. Бомбу пытается поставить. Ха -ха -ха, добивает однохэпового трейма. Ну, что делать дальше? Следующие соперники уже не такие битые И, соответственно, эти соперники уже... Да, просто так ничего не отдадут. Флюги Гихайман, дальний хэдшот по Келлину. И счет 11-4. Ну, как я уже и говорил, для карты Трейн абсолютно адекватный счет. Ничего. Плохого в этом счете я не вижу Для команды Неси валерьянку Потому что теперь они переходят в сильную сторону И получают возможности на Крутые, мощные камбэки Ну, а команда Фасткапа Имеет шанс Докамбэча Вернее, добить своего соперника Кстати, берут еще одну паузу Уж не знаю для каких целей Неужто там микс с фасткапа Сидит и постоянно обсуждает Какую лучше им Точку сыграть, что им лучше делать В той или иной ситуации Я прям в это не сильно верю Потому что обычно, ну это больше Как-то по командному Миксы такой штукой не занимаются Но все-таки, все может быть Может и до такого Уровня уже эволюционировала, Так сказать КС, что даже Миксы теперь берут Тактические паузы, именно тактические И сидят, обсуждают, что им делать Но, повторюсь, я в это не сильно верю. Поэтому, скорее всего, там кому-то просто отойти нужно было. Вот, например, вот этому человеку. Где он? Вот он. Дипсиньо. Потому что он что-то не шевельц, поэтому вполне себе, возможно, именно ему и потребовалось отойти. Нет, зашевелился. Тогда, может, ты? Нет, все. Все на месте. И это хорошо. Значит, пистолетка начнется в полном составе. Во всяком случае, да. У атаки точно, да и оборона в полном Боекомплекте и в полной боеготовности Ну а карта Карта, карта простите, карта Позиция, конечно же, да, точка Б у нас Скорее всего будет разыгрываться команды фасткапа Но Керин уже забирает флюги Гехаймана И у... успевает, ты смотри, убежать Парадоксально, дорогие друзья Но 17 кп правда остается зачем продолжает лезть в перестрелки Не самые нужные, надо признать Уничтожение, минус брик базука Даже уже и на нижнем парике Умудряются убивать игроки атаки ну, Дипсиньо, конечно, забирает уничтожение, это хороший минус, это важный минус, потому что если бы третий кил получили бы игроки в Неси то тут уже можно было бы точно хоронить пистолетку. Но фактически, пока есть шансы спастись, минус от Трейма, но у него, правда, 7 хп, 5 хп у Дипсиньо, еще неизвестно, что там по лайфбару у МБ, скорее всего, он сотый, но и Игнасио Трейма уже добил. Еле живой Дипсиньо пытается открыться. И тут же погибает от рук Игнасио. МБ последний. И ситуация 1 в 3, дорогие друзья. 79 хп имеется. Но маловато, как мне кажется. Для комфортной победы маловато. Ну, минус по Рюдановцу. Еще два соперника. Это Игнасио и Ютинк. Воу! Кстати, очень вот прям острый момент был. Потому что он вовремя переключился на берсты По всей видимости, слышал приближающегося оппонента И если он попал бы берстом в кочерышку Игнасио То, наверное, тогда может даже может и затащил бы Почему нет? Но почему нет? Ну, потому что не затащил 11.5, дорогие друзья Путь к камбэку начинается, да? Отнеси валерьянку, по всей видимости ну, и при девайсах, естественно, уже можно играть более агрессивно, более нагло. По всем сторонам неси валерьянку, прожимают своих соперников и забирают шестой раунд. Ну, не было поставленных бомб, поэтому по логике вещей еще один экономический. Ну, а фактически, вот даже и не знаю, надо ли... В принципе, лучше провести экономически, потому что разрыв еще в 5 матчпоинтов, но даже если он станет разрывом в 4 матчпоинта, и мы увидим на табло 1-7, ничего страшного и смертельно опасного для команды из фасткапа не будет. Минус от уничтожения. Минус от трейма по Рюдановцу. Вот тут МП-шечка. Не отработала свое. Ютинг, даблкил, минус один от Игнасио. И МБ последний. А МБ у нас, кстати говоря, в данный момент находится на винте. То под винтом, то на винте. Ну, вы понимаете, да? Любимая позиция. Да-да-да. Даже в обороне он постоянно здесь находился. <backyard> а уж в атаке ему здесь вообще прям легко можно стоять. И долго, что самое главное. Ну, есть соперник в торце. но правда, до соперника в торце еще надо как-то дожить. Ну, дожить до него удается А вот пережить его и уж тем более сделать минус Пока как-то нет 32 хп, треть лайфбара, по сути Есть на небе соперник Который уже начинает отстреливаться Есть еще и в сайте соперник Ну, тут, по-моему, мертвая абсолютно Ситуация для МБ И хаешка от Игнасио подтверждает мои опасения 11 7, дорогие друзья И вот сейчас тот самый момент Когда нужно вершить Судьбу этого матча Если мы говорим про команду Fast Cup а, Три экономических позади Ну, пистолетный и два экономических позади И теперь полноценный девайсный Но, как вы видите, Трейм почему-то стоит АФК Все его тиммейты уже разбежались по позициям А он до сих пор еще АФК И, скорее всего, теперь не успеет купить девайс Даже банально, если не купил его ранее МБ минус Игнасио, два минуса от обороны Это уничтожение ЧВК Рёвым, Брик базука И МБ, ответные минусы Ютинг И уничтожение против Тройки соперников э -э, Трейм, кстати, уже вернулся в игру И с девайсом Ну вот вопрос, он его поднял с погибшего Товарища по команде или нет Ну это не, не сильно важно Вот почему э -э, До сих пор кто-то еще играет на МПшных Ну там обоюдный девайсный МПшки надо выкидывать уже тысячу лет назад Было уничтожение с одним минусом Разменивается 12-8 О, 12-7, простите Сколько заберет бабок выигрыш а, Нисколько, этот матч не на деньги Этот матч просто Для того, чтобы определить, кто сильнее Пока фасткаповцы Выглядит поувереннее, ввиду того, что первый же девайсный раунд они реализовали в виде победного. Но, однако, экономику это полностью не выбило из э, команды. «Неси валерьянку». И для того, чтобы называть себя командой, которая не даст комбэтнуть, нужно выиграть еще один, да. То есть нужно сделать 13-7, тогда оборона останется без экономики. Там придется сделать два экономических и отдавать уже 14 и 15 -й. Ну, 15 отдавать никто не будет, поэтому будет «Форсбай». Ну, в общем, мы можем об этом рассуждать очень долго, но ЧВК Редан практически в соло. Вот смотрите, где он идет, там он оставляет за собой просто горы трупов. Один минус. Где здесь? Там еще два трупа. Третий еще наверху, вернее четвертый. Я не знаю, может, он и эйс сейчас сделал, я к своему величайшему стыду не заметил. Ну, потому что я не увидел, кто первый минус сделал. Но 4 кила точно ЧВК Рёдан сделал. Как бы уже немало. Ну, я, в принципе, говорил, что он э, на фоне всей своей команды, в принципе, выделяется. Э, и у фасткапа это по-прежнему ничего для меня не поменялось. Это МБ и Трейн. Ну, еще можно сюда Дипсинью привести и, в принципе, Игнасио. Тоже ребята вроде неплохие Остальные так, крепкий середнячок Дипсинья под флешечки Я даже не понял, тиммейтские или вражеские Но не суть Делает минус по Игнасио И какие-то девайсы уже начинают попадать Игрокам атаки в руки Не у всех просто эти девайсы были Было, были, прошу прощения Итак, ЧВК Рёдон и уничтожение 2 в 3 против мб Брик Базуки и Дипсиньо. но ну и бомба на точке А уже, собственно, дотикает. В любом случае, тут нет смысла идти со снайперской топкой выбивать. Попал в голову, ну, в ногу, прошу прощения, но потерялся. Потерялся чувакоредом, и это тринадцатый, поэтому АВП лучше, наверное, все-таки было отсейвить. А, у тебя отлично получается озвучивать матчи. Не хотел бы ты озвучивать матчи по КС 1 6? Э -э Мрлизар. А вы как думаете, я сейчас матчи почему озвучиваю? Это же логично сейчас. Это все-таки и есть как раз-таки. Counter-Strike 1.6. Спасибо, я рад, что вам нравится, как я озвучиваю. Круто. Доброго времени, суток, ребята, из какого региона? Шахзон. Приветствую. Россия 40. Гейм-овер. Сколько лет, сколько зим, приветствую вас давненько вас уже не было на трансляции Мое почтение 3 в пять, дорогие мои Брик Базука, еле живой Пытается перестреляться, по всей видимости, в торце, да? С ЧВК Рюданом Реданом, точнее Но это глупо, глупо, потому что не перестреляет Потому что там просто заряженный вообще Заряженный на победу игрок обороны Делает счет 13-9 как дела? Да дела замечательно. Все супер шикарно. Гейм овер. Спасибо большое вам за ваш интерес. Как вы? Лучше расскажите мне, как вы. Потому что у вас давненько не было. Как у вас дела? Прошли ли ваши депрессии? Не хандрите ли вы больше? Как часто будете теперь на трансляциях появляться? Или все так же по-прежнему будете это делать? Редко. Дипсиньо минус Уничтожение. Ютинг, ответка И это все, где вообще происходит Непонятно Вообще непонятно Ой, Игнасио Какой Какой мисс, господи, может быть Ну так совсем было нельзя Промах обиднейший Ну, Рюдан, по всей видимости Как я уже ранее говорил, заряжен и не прощает Базука 2 минуса И Килин последний Расстреливает его МБ И счет становится какой? Правильно 14-9 Медленно, но фасткаповцы все-таки давят You think, с читами у него им. Узнаю, узнаю, гейм овер Ну, только с чего вы вдруг это решили Со статистикой 11 на 7 Человек с АИМом играть Ну, все-таки априори не может Ну, вы просто посмотрите Бригбазука, Базука, Флюки Гекайленд, ЧВК и МБ. Четыре минуса, но только один от команды Неси Валерьянку Ну вот сейчас уничтожение еще пытается немножко выправить ситуацию Пытаются, кстати, надо признать успешно Два минуса и команды сравнялись по количеству живых игроков МБ минус уничтожение, Ютинг не успел не успел перестрелять, остается один в два, дорогие мои друзья. И здесь пытается уйти под дымовую завесу и попадает под перекрестный огонь. Минус Минулся Депсиньо, и это 15-9. Ай-яй-яй, матчпоинт. Дела ужасные, три месяца не могу поднять. Гейм-овер. Я, конечно, понимаю, что этот вопрос может быть не к месту. Но все-таки спрошу, что вы пытаетесь поднять 3 месяца? И что у вас там 3 месяца не поднимается? Это прям ужасно. И такие вещи не говорите нигде. А то поймут неправильно. Ютинг минус Трейм, МБ минус Келлин. Ситуация 4 в 4 с давлением на точку Б. Ярко выраженным, по идее, давлением, конечно. Но для полного выхода нужно, наверное, сделать какой-то минус. Там аук. Аук, у вот это не ожидан. Ну, аук, кстати, в сотни... Ой, МБ разбил. <смех> Разбился. <смех> Лалка, Заза! Лалка, Заза. При таком счете же вообще ни в коем случае нельзя разбиваться. Ну что, Рёдан и Ютинг против Брик Базуки и Дипсиньо. Но здесь я, наверное, сделаю ставочку на команду Неси Валерьянку. Просто за счет того, что у них есть чувака Редан, который свой аук свапнул уже на калаш. И по минусу, тем не менее, ребята сделали. Респектуля им, конечно же. но ну а счет 15-10. Настроение каждый день охота свалить от всех. Ну, я даже не знаю, чем вам помочь. Вам нужно как-то развеяться. Ну, конечно, в каком контексте надо развеяться. Вам нужно найти человека, с которым вы вообще прям на изи, на одной волне будете находиться. И вместе просто месяцок, прям жестко потусить. Ютинка минус в Люгике Хайман. ЧВК Рёдон делает два минуса также в догонку в эту картинку. И Келин уже проаркадил сотню. Ну, то есть это информация о том, где находятся последние игроки атакующей команды фасткапа. Ну, здесь два минуса от Ютинка. 15-11. Александр, когда будет Нукус против Ташкента? Азамат, вообще без понятия. Сны ужасные, и настроение падает из-за этого каждый день. Ну, гейм-овер, вы что? Из-за снов не должно, в принципе, падать настроение. Потому что это сны, не более того. Пожалуй, подпишусь на канал, чтобы, если что, смотреть, когда матчики такие. Обязательно подписывайтесь. Ближайший такой матч, кстати, в понедельник еще будет. 1 мая. Келлен минус Брик Базука, и, кстати, у атаки экономический раунд с одним лишь только автоматом Калашникова у МБ, но ну, насколько бы хорошим стрелком он не являлся, не сильно поверю в то, что он один справится со всей вражеской командой, да и, тем более, кстати, не справляется. чвк да, и Ютинг по минусу, Дипсинью отстреливает Игнасио, следом гибнет Флюгигенхайман, последним остается ранее упомянутый мной Дипсинью, ну и тут как бы 100 хп, но нет девайсов. И дырка в голове, благодаря стараниям Ютинка. 15-12. Слушайте, между прочим... Между прочим. Какая история? У нас вообще-то камбэк, да? Камыч. Камыч начинается. Три раунда, если и овертаймы еще неожиданно да, могут начаться. Так что вот все не настолько однозначно. Сны бывают вещами, и это пугает. Ой, никогда не обращаю внимания на сны. Насколько бы они не были плохими. Потому что... Ну, по сути, что такое сон? Сон — это не более чем э, то, что мозг, так сказать, просто воспроизводит. Ну и да, МР Лизар, спасибо вам за подписочку на YouTube. Вот. То, что это просто, ну, как бы на... учеными не изучено, что такое сновидение, а вы уже из-за них переживаете. Никто еще не доказал, что это плохо, и никто не доказал, что это хорошо. Сны бывают вещими, да, никто с этим не спорит, но далеко не все и Сны трактуются еще и в 90% случаев задом наперед Ну, как известно, если вы во сне погибаете, значит вы будете жить в реальной жизни долго Поэтому не все, что плохое снится Потом бывает именно плохим Брикбазука, 42 хп, 1 в 2 Отличный хэдшот по Керину. но теперь надо понять, где находится Игнасио. Игнасио у нас, кстати, находится на пятой волне. На пятой линии, точнее. Ну, бомба будет установлена на точку Б, разумеется. И вот теперь просто вопрос технического характера, как ребята здесь встретятся друг с дружкой. У Брик Базуки позиция, ну, просто железобетонная, конечно, по факту. Однако... Однако есть нюансы. И эти нюансы заключаются в позиции Игнасио, которая открывается совсем не туда. Откуда его ожидал увидеть Брик Базука? И счет становится 15-13. Вылет. Вылет одного игрока, кстати, у команды Fast Cup. Это плохо. Так, Азамат, если вы сейчас будете спамить, я вас забаню. Не обессудьте Будет ли транслироваться узбекский чемпионат, который тизерился день назад? Да. Я буду комментировать его где-то, где-то, наверное, 15 числа, 15 мая где-то. Может быть 14. Плюс Хайман, минус Чевыкар, но уничтожение, забирает МБ, ситуация становится все менее менее приятной, потому что откуда бы им стать приятной в том случае? Если еще и игрок вылетел, да, то есть с ботом приходится играть. Уничтожение минус Дипсинью. Минус от Ютинка. Ну и тут как-то все, по-моему. Пора паковать чемоданы и соглашаться на отдачу 14-го. Ютинк перестреливает Брик Базуку. И последним остается МБ, который забрал бота и сейчас будет, ну я не знаю, пытаться выигрывать. А что еще здесь пытаться? Ну, не, сей... не сейвить же девайс Даже договорить мысль не дали. Минус от Игнасио по Бату, точнее, по НБ. И это 15-14, дорогие мои друзья. Вот он, накал страстей. Последний раунд основного времени. Либо допчики. Ютинг, отвечаю, похож на им. Да не, не, не, вы что? Нет. Совсем, совсем не им. Даже близко ну, как минимум, с такой статистикой Еще раз говорю, точно, конечно, никаких АИМов не бывает, но Ну, короче, чисто там все, не переживайте Да и матч на фасткапе с античтом С огромной вероятностью Там просто нет никакого санта Дипсиньо минус э, Келлен Ну, при этом уже разменяли флюги Гехаймана Минус Брикбазука, минус ЧВК Редун Ситуация 3 в 3 Ну, по опасным Игрокам больше все-таки у атакующей команды, правда, толку, да? МБ последний. Один. Даже ну, хватит. Хватит так быстро их убивать. Дайте хотя бы договорить, черт возьми. 15-15, дорогие мои друзья. Камбэк из Все-таки докомбэчили. Все-таки докамбэчили. Неси валерьянку. Было очень сложно. Но ребята справились. Сильная сторона это все таки сильная сторона Но античит обойти можно достаточно легко На фасткапе античита обойти нелегко Бесплатного софта на э, Фасткап Во всяком случае нет Любой софт на него платный И для того, чтобы просто покуп покупать Сейчас, типа, платить деньги за софт э, Чтобы катать на фасткапчике Ну, типа, здравствуйте, зачем? Зачем просто платить деньги За то, чтобы играть софтом Это странно Дипсиньо, минус уничтожение ну и ситуация, конечно, для атаки пока что Начинается с перевесом Напомню, что победителем станет команда, взявшая 19-й раунд встречи к соперники. Минус от Юпинга по МБ Трейм пытается разменяться, но пока нет Ну люди разные бывают, и с этим я согласен Конечно, да Бывают люди, действия которых объяснить вообще невозможно Игнасио, ноу-зумом но, но Дипсинью на дальней дистанции Вырубает, следом Трейма вырубает, но получает По голове от флюги Каймана. ситуация 2 В 2, Келлин А снайперский... Какие жесткие, черт возьми, 16-15. Фаскап выиграет или неси Валерьянку? я без понятия. Ну, кто-то сейчас из них точно выиграет? Вопрос кто? Дуримар играет в КС или уже нет? Играет еще вроде как. Поигрывает, так сказать. Два авика, дорогие друзья, унеси валерьянку Интересное решение И, как я обычно говорю, что для Трейна Это вполне себе адекватное решение Но никогда снайпер играет так, как сейчас играл Хелен. Так, а что это у нас? МБ передумал играть, да? По всей видимости Походу, да, как бы передумал, кажется Просто слился Карусель, карусель у него Ему нормально, ему нормально, дорогие друзья Давай вот так вот, смотри, описываем окружность Идеальную, кстати, окружность обрисовываем, да? Ну все, брикбазука погибает Последний у нас вот остался Вертушечка наша И сейчас, короче, такой хоп и начинает ваншоты вешать Просто вот как бы бегая и не останавливаясь Попадает в голову А что, в CS GO такие читы есть Ну, кто-нибудь додумается дойти до вражеского респауна и, и добить его. Макрос? Да нет, почему сразу Макрос Что? Можно просто зажать э, кнопку поворота влево и кнопку бега вправо. Ой, но бега прямо, вернее Ну, короче, на стрелочках просто зажимаете Две клавиши и все Ну, а можно, да, мож можно и алиасики Прописать, что он у тебя автоматом будет носиться Ну, короче, в вчетвером уже теперь Железобетонно играет команда фасткапа Потому что неси... Ой, да, все правильно Неси валерьянку теперь точно Должны выигрывать, как минимум Потому что на последний раунд Что это? Все, МБ Улетел то ли его кихнули, то ли что там произошло. Ну, в общем, теперь в четвером официально будет играть команда Fast Cup. Когда там вернется пятый, вернее, ну, бот добавится, да, понятное дело. Редан и Ютинг по фрагу. Бриг-базука, трейм остаются в паре. Парное звено это всегда хорошо. Но вот сейчас парное звено разменивается. Брик-базуки рядом не было, чтобы дать еще один разменный э -э фраг. Выгнал античит? Да нет, скорее всего просто ребята его, из его команды проголосовали за то, чтобы его кикнуть Ну, он, кстати, вернулся А может и вообще просто сам вышел Ну, надоело ему и вышел Если бы античит выгнал, то он бы не смог вернуться, это как минимум Ну и минус от Игнасио, дорогие мои друзья 18-15 И у нас следующая ситуация на карте один раунд всего-навсего нужно взять команде Неси Валерьянку Для того, чтобы стать победителями в этом матче Если же команда Фасткап выигрывают три раунда в обороне Сейчас вот три кряду забирают То это еще одни допы Ну, я не знаю, конечно, насколько высоки шансы Получить здесь что-либо в плане победы от команды Фасткап Где MB? Но MB кстати, шевелится в этот раз И это хорошо Но не сильно идет помогать товарищам, а это плохо. Такое голосование, Саш, тебе не... Ста... А что, на новом нету такой штуки, что ли? Я-то как бы не в теме просто. Я же, вы знаете, на фасткапе, на новом э, пару раз играл со зрителями и не более того. А что, нету голосования за кик? Просто они же сюда придумали э, прикорячить э, бота, который добавляется, как в CSGO. Хотя в CSGO уже этот бот не прибавляется Вот Ну, собственно говоря, что они не могли бы голосование за кик тиммейта запихнуть Это же вообще странно, не сделать это Трейм, минус ютинг, Гнасио, соло ласт Соло ласт, да, все правильно? 1-4 Ну, в общем, короче, да Беда Беда с атакой у Неси валерьянку Есть, конечно, неприятные моменты в этом ну, никуда от них не деться. Атака у них прям слаба. Ну, 11-4 первая половина. Ой. Да, 11-4 первая половина, поэтому... все норм. Поэтому ничего удивительного. Короче, готовимся ко второй серии овертаймов. А может и не готовимся, не знаю. Не знаю, что сейчас будет. Даже не могу представить. Но это будет сейф Авика, да? 5 секунд до конца раунда. Это уж... Зачем делать так же, как в парашном ММ в CS ну, а просто зачем, если у тебя стоит, допустим, тиммейт АФК, и зачем он будет стоять АФК? Уж проще его кикнуть и играть четвером, разве нет? И Володя. ММ абсолютно не парашнее, так сказать, э -э, того же самого фасткапа. А ФК кикает после определенного времени. Ну хорошо, вот чел две кнопки зажал вперед и влево. И все. И как его кик? ММ-парашнее ФК намного. Да ни насколько вообще. На... Давай, хорошо, чем. МБ! Даблкил! Юлтинг минус Дипсиньо. Что ты мне рассказываешь? Ну, я тебе рассказываю как человек, который в свое время в ММ много часов отыграл. Поэтому вот я и говорю: чем. Игнасиньо минус трейм Ну все, как бы тут что Игнасиньо опять один в три Вот в предыдущем раунде было так же И сейчас то же самое, без изменений Минус от флю гиги Хаймана, И это... 18-17, да? Во-первых, я могу зайти с любым софтом в ММ GO И не получить бан Ну, это единственный минус По сути Рано или поздно, да кто-то на тебя кинет жалобу, и ты улетишь через патруль. П Проверенный, кстати, момент. Нет, не получу. Во, Володя, сразу видно, что ты вот КС 1.6 дрочер. Ты бы пошел бы, лучше в КС GO поиграл бы. Уж даже Потра, не играя с софтом, ловил э, патруль и просто отлетал из-за этого. Ну, правда, не, не на пожизненно, но. Ну, кстати, в этом, как его? Полным-полно моментов, э, когда Вак внезапно ночь уберет, обновляется и просто э, 100 тысяч аккаунтов в бану летают. Которые раньше играли. Они даже в этот момент не в онлайне были. У меня люди знакомые играли с софтом. Фу, зашкварщик. Фу, просто зашкварился сейчас. Люди, знакомые с софтом, у него играли. Фу. Мне бы то о таком даже говорить стыдно было, что у меня есть знакомые, которые софтом играли. Фу. Ты теперь не рокопожатный, все. Раз у тебя такие знакомые. МБ, Флю, Гиги, Хайман против Келина. Ну и тут, конечно, Келин погибнет. Я уверен. Келлин погибает, это 18-18 и очередная серия допов, дорогие друзья Ну допы, хочу сказать, как-то прям действительно идут скучно Справедливости ради а, Не хватает какой-то перчинки, что ли Наверное, просто они уже... А... Устали, я думаю, что устали Опять вылет, опять там бот у игроков обороны, господи Но на этот раз это не МБ Здорово опять на окончание попал Бывает мирный, бывает Прочитай мое сообщение сверху Алекс, всем бы было стыдно Ну, естественно Всем должно быть стыдно, когда у тебя есть знакомый Который с софтом играет У меня был такой, когда я играл там в в пятнадцатом году Если у меня появлялся знакомый Который играет с софтом В этот же день он у меня в ЧС отлетал И все, и больше я с человеком вообще никаких контактов Не поддерживал Ютринг минус Брик Базука. 3 в три, кстати. 3... Ну, опять же, какой 3 в 3, если там бот? Это уже нельзя назвать, по сути, глобальным равенством, да? И тем более не в 3. Вообще, кстати, с этим ботом это вот проблема, да? Флюги... Три 2... в 2. Потому что у нас бот отображается как Флюгиги Хайман, и при этом еще и сам Флюгиги Хайман тоже отражается здесь. Короче... Бомба установлена, и последним остался кто? Тот самый бот, да? Хаешку ему туда, правильно? 90 хп Минус от Рюдана Со снайперской винтовки В полбу Гоп-Б 19-18 Помню в 1.6 читами гонял весело было Ой, фу Фу Вы тоже не рукопожатный Все <смех> Причем прям по факту Хаешчика! Хорошая хаешечка, кстати, от Брикбазуки <смех> То было много лет назад Ну, я, допустим э Впервые в КС поиграл уже очень давно Но при этом ни разу не играл с софтом Так что э Эти объяснения, типа, это было давно Я был глуп и молот Я был молот и глуп Uh, и не видел больших залуп, да, как говорится Простите меня за мой французский Потому что, ну что, ну я тоже был молод Типа и не играл все равно в кс-софтом Это не оправдание Бабах! Минус от флюгики Хаймана И, да, парадоксально, но оборона еще и выиграла Выиграла раунд в меньшинстве с ботом угу, угу, держу в курсе Ярик заказал стрим, как он соло играет Микс на фасткапе? Быть может Быть может А почему бы и нет? Ну а что, все могут так сделать Кто же вправе его за это Осуждать Не обсуждать, точнее, а осуждать Я их обычно подрубал, когда против меня попадался читачок. Ну, то есть, получается, какая ситуация? Вы встречаете пассивного гомосексуалиста, и вместо того, чтобы сказать ему, что он не прав, становитесь тоже пассивным гомосексуалистом, да? Ну, если вот перевести. Ну, подумайте сами. Как это вас оправдывает? То, что вы включаете читы, чтобы играть против читака с читами. замечательно. Вы становитесь таким же Минус от Дипсиньо 2019, дорогие друзья Смена сторон Что с онлайном? Где люди? Володя, суббота Я еще в начале стрима сразу сказал, что сегодня суббота И а, в субботу вообще онлайн Всегда никакой Всегда. У меня нет ни одной субботы а, Когда я стримил И был хотя бы какой-то нормальный онлайн Никогда Кнайф, uh, привет, хорошая трансляция Здоровья тебе, ваш приветик Спасибо большое Флю, Гигин хайман. Минус со снайперской винтовки Короче, кстати, забыл сказать Победителем станет команда, которая возьмет 22 раунд Если это будет А может и не будет Как он так вокруг оси крутился Ой, ну, это есть какая-то фича такая Я, честно сказать, не знаю Как это делается, но так как-то можно Короче, сделать Игнасио минус флю Хайман. вернее Хайман. Бригбазука минус Игнасио И это 21-19 Дорогие друзья, теперь уже победить Естественно у нас Неси валерьянку Не ни осилят а никак а, Конкретно сейчас Могут победить лишь только В следующих допах, то есть нужно сделать 21-21 Но это еще нужно сделать для этого еще надо сначала запотеть И запотеть очень сильно Редан, минус Дипсиньо МБ, Брик, Базука Ну, по фрагу атака, в принципе, сделала И может быть Бомба установлена, Ютинк, минус Брик, Базука Ты чё, серьезно? ха Ютинк, легчайшая перестрелка Против Трейма, Игнасио Один в 2. Ну, я вообще вот сейчас не представляю, что должны сделать Игроки команды Фасткап, чтобы такое проиграть Зная, что там, если, конечно, есть стопроцентная информация о том, что там снайпер, но так или иначе... Но теперь точно есть стопроцентная информация о том, что там есть снайпер. И все же таки, дорогие мои друзья, команда Fast Cup становится победителем. Неси валерьянку немножечко. Вот самую малость. Но не дотягивают. Такие дела. Кстати, чатик угадал. 60% голосов отдано за команду Fast Cup. Респектулька вам, ребята. Вы прям прошаренные, я смотрю. Почему? Потому что, ну, на самом деле, исходя из названий...